Я с благодарностью принимаю высокую награду, орден Шейху Ислама и воспринимаю это не иначе, как признание высокой роли России в деле налаживания отношений между различными религиями, между людьми самых разных вероисповеданий. Знание высокой роли России в содействии диалога культур и укреплении стабильности с Кавказским Российская Федерация – это светское государство. Но здесь испокон веков живут люди самых разных национальностей и вероисповеданий, живут в согласии и уважают убеждения других. И мы в России чтим традиции вероуважения и Толерантного отношения к людям в самых разных религиозных убеждений И считаем такой подход крайне важным, не только во внутриполитических делах, но и на международном. арене. Особенно, когда речь заходит о регионах, где сложный порой драматический груз исторического наследия подчас пытаются использовать для разжигания религиозных и межных конфликтов в этой связи мы высоко ценим усилия руководства Азербайджанской республики и многотрудную работу мусульманских лидеров по созданию в регионе атмосферы межконфессионального сотрудничества. Мы ценим твердую позицию по отношению к проявлениям религиозного экстремизма и терроризма. Вы знаете, Россия активно взаимодействует сегодня в этом вопросе с партнерами на международной арене в том числе со многими мусульманскими странами. И я имею в виду в том числе и в рамках организации исламской конференции, куда наша страна единогласно была принята в качестве наблюдателя на постоянности. В современную эпоху считаю важным укреплять общие для всех конфессий нравственные, духовные церкви. Вера, вера в добро и справедливость, милосердие и их миролюбие являются базовыми постулатами всех мировых индивидуалистов. И мы всячески поддерживаем политику, направленную на укрепление э, межрелигиозного и межнационального диалога. В этой связи приветствую и инициативу главы Русской православной церкви Патриарха Альянсия II провести 4-5 июля текущего года в Москве Всемирный саммит религиозных лидеров. Как известно, все религии дают и на взаимопонимание с народами иных вероисповеданий. А священный Коран прямо призывает сотрудничать в добре и благочестии и не помогать возле и вражде. При этом считаем недопустимым противоправным любые оскорбления чувств имеющих. В этих крайне чувствительных вопросах нужно быть предельно внимательным. Надо, иметь заранее, надо уметь заранее прогнозировать, каким тяжелым последствиям могут привести даже непродуманные слова Не говорю уже здесь о работе государственных их действия Должны быть в втройне ответственны. Это хорошо понимал национальный признанный национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев, благодаря которому, причем даже в самые конфликтные времена, принцип веротерпимости оставался в политике Азербайджана краеугольным. И думаю, что приверженность, твердое следование этому, а также другим принципам, заложенным Гейдаром Алиевичем Алиевым, в немалой степени и сегодня, в нынешних условиях, Является э, одной из основ, которая помогает Азербайджану эффективно развиваться и идти вперед. В исключение хочу еще раз подчеркнуть: ключ к решению многих задач в регионе находится именно в межконфессиональном делах, в его успехе, основанном на богатом миротворчестве, потенциале. И потому. Мы очень рассчитываем на помощь авторитетных представителей мусульманского духовенства, представителей других конфессий, действующих, работающих в Азербайджане на регионе в целом, очень рассчитываем на вашу поддержку в решении всех сложных вопросов, перед которыми стоят народные регионы. региона.